Спасибо, что пришли. Рада вас всех здесь видеть. Хочу начать с того, что мы не экологи, не эксперты, и активисты из нас тоже так себе, но все мы жители Алматы, и проблема, о которой мы хотим сегодня поговорить, это такая животрепещущая, острая, из года в год становящаяся все более катастрофичной. Проблема экологии, загрязненного воздуха Алматы, и того, что воздух нас просто изо дня в день убивает. Об этом невозможно молчать. Всем привет, кто нас смотрит, с вами «Разговоры в степи», это наш спецэпизод, посвященный годовщине с момента проведения митинга в Алматы за чистый воздух 26 февраля 2022 года. Меня зовут Дания, и сегодня с вами еще наш выпускающий редактор Шолпан. А еще у нас в гостях а, гражданский активист а, Мурат Даньяр, более известный как Журстон Балоса, и а, экоактивистка, соосновательница проекта Recycle а, Berg и а, авторка подкаста а, Экология без падники а, Покизация Лобекова. Да, кстати, очень классный подкаст. Советуем Спасибо. послушать. Вот, а давайте тогда начнем с того, что, что для вас лично значит проблема экологии вообще. Как она на вас повлияла? Расскажите о своих каких-то эмоциях, чувствах. Um, ну, рад ли начнете. Что могу сказать? Ну, последние, наверное, два года почему-то э, экология, вообще э, проблема экологии не только Алматы, но и земли меня начала волновать. Почему-то, я не знаю. По сути же, это мало кого волнует. Но плюс еще... Э, ну, это было до фильма «Донт Лука». Mm. Не думайте, что я после, после фильма начал переживать за экологию А я, блин, так и подумала Нет, нет, нет, я не настолько Но а, Это интересно просто, у меня аллергия появилась Мне сейчас 26, когда мне было 23, у меня аллергия появилась mm -hmm. И я понимаю то, что у детей, а у многих алматинцев с годами аллергия появляется сама по себе У кого есть аллергия? У меня есть аллергия Да нет. А, вот у меня аллергия, но она появилась с возрастом Да, да Потому что вообще до этого не было И она такая странная, ты можешь сидеть дома, она вообще ни разу не проявляется у -у -у. Потом ты выходишь на улицу, и вот эти выхлопные газы, вот этот смог И, короче, ты чувствуешь себя плохо, дышать невозможно Вот что-то такое, наверное У меня просто у старшего брата с детства аллергия Я помню, как он ну, в школьные времена прям лежал там с полотенцем на лице ему чуть-чуть все, все чесалось у -у -у -у. Он э -э чихал и э, я не смеялся над ним Да-да-да Но это меня тоже коснулось Но это бывает в конце В конце августа, октябрь, ноябрь Сезон, сезон прям жестоко, больно мне А у тебя покизать? У меня, я не знаю радостью, наверное. <смех> у меня аллергии нет, я не страдаю, но у меня в окружении очень много людей, у которых аллергия, особенно вот дыхательных верхних путей, это в основном нос всегда забивается, у моей родной сестренки, у нее вот, как, как ты говоришь, у нее как, сезонная аллергия, все, и она почти не дышит, а, ходит всегда с этими каплями, чтобы хоть как-то mm -hmm. продышаться. Вот в такие моменты мы стараемся просто в горы уйти и просто продышаться чистым воздухом, mm -hmm. и это реально помогает. Да, если вы заметили, вот кто ходит постоянно к терапевту, многие сейчас терапевты, они прям открыто говорят, неделю один раз, хотя бы несколько mm -hmm. часов ходите в горы просто подышать, не надо прям высоко подниматься, просто медео и выше медео. Просто продышитесь, и, к сожалению, это помогает. Uh -huh. но здесь вот, к сожалению, да. Uh -huh. А у тебя? У меня нет аллергии, но я не Алматинка, я из Уральска. Я здесь живу шестой год. Подожди, подожди, скоро все будет. у Я живу шестой год, я очень боюсь того момента, когда у меня начнется. Но я понимаю, что скорее всего она начнется, поэтому да, это грустно. А у тебя? Ну, вот, да, у меня появилась, ну, я коренная алматинка, у меня появилась, наверное, к 20 годам примерно, где-то так. Ну, в общем, мне тяжко дышать тоже. И я не ходила к аллергологу, я не знаю. Кстати, я тоже видел к аллергологу. Ну, это какая-то вот такая, я думаю, блин, ну, я живу в Алматы, наверное, пока я здесь живу, это не изменится. Вы измените, Я же казашка. Это моя безответственная слушание. У меня еще, короче, постоянный периодический кашель. Я ходил, снимал КТ Легкие чистые, типа там сатурация, все четко у вас, легкие, великолепные А mm -hmm. вот Хоббл, вот, заболевание, хронически обструктивная mm -hmm. болезнь легких, как... оно показывается в КТ вообще? Mm -hmm. you know, Честно, <свеч> я не спец, но, <свеч> если врачи не обнаружили ничего, я думаю no, нет, ну. Я вот недавно видела, как выглядит снимок КТ, мне кажется, там должно быть ну, ага. Типа там видно по рентгену а, Врач или там аллерголог Или лор, кажется Ну он определяет Просто это мне, точно. я когда вот с экологами общался Они мне говорили, что вот хобл это, это как которые раз таки люди. вот самый, а, Самая основная болезнь Которую вызывает mm -hmm. алматинский mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, А как вы вообще относитесь К вот этой теории о том, что любой алматинец Даже самый ярый зожник Все равно выкуривает 7 сигарет в день а, получается, так, я выкуриваю 37 в <связь> Я <связь> шучу, я не курю Я не курю, курение убивает, это плохо Да, согласна да. Но... Ну, я, наверное, верю все-таки в эту теорию Потому что врачи даже советуют не бегать Когда близко к дороге Вот особенно М -м, люди часто бегают на, на дорожке М -м. для велосипеда Вот Вообще не советую Если бегать, то хотя бы когда минимум машин там с утра Но сейчас, конечно, правда холодно то, что с утра очень холодно для, для пробежки, но я вообще не советую бегать вдоль дорог. Ну, это прям реально. Потому что mm -hmm. в растениях видно, э, mm -hmm. когда вот эти вот зеленые пояса вокруг дорог сажают, там сажают специальные деревья, которые могли бы максимально поглощать вот эти вот газы и выделять кислород. Но даже при этом многие растения не выдерживают. Вот вы изучаете замечаете, mm -hmm. там чуть, чуть ли не каждый год пересаживают эти растения, потому что не выживают. Вот, А мы там еще бегаем. Я думал, это просто откаты. Почему? Ты все Ну вот, у меня много друзей курильщиков, mm. и я какой-то момент в университете проводила, типа, там, какая-то активность, чтобы mm. заставить людей бросить курить. И Я, в общем, проводила опросы, и такая, ну, почему ты не бросаешь курить, это же вредно, это здоровье, и многие мне вот просто на полном серьезе говорили... Ну, мы живем, и а ты живем, типа, какая разница, я курю или не курю, у нас легкие все равно в ужасном состоянии. Mm -hmm. Типа, неужели правда, чтобы наладить свое здоровье, нужно просто уезжать из этого города, как вы думаете? По-любому надо валить из этого города как бы Ну, еще, да. Все, заканчиваем. <связь> <связь> <Нет, связь> Во-первых, во да, он перегружен. Уже вечером невозможно двигаться. Да. Во-вторых, <связь> это проблема с экологией. В-третьих, что сейчас стало моей фобией это землетрясение. Понимаю. И учитывая то, что Алматы это основной финансовый центр, ну, не дай бог, землетрясение случится, весь Казахстан будет mm. ну, страдать от этого. Вот. что я хотел бы свалить с Алматы, например. А вот ты же долгое время жил в октав, да? Какое-то время? Полтора года или два года жил в октав. В с воздухом все. Намного лучше. Ну, еще там морское климат. Ну там, конечно, есть свои приколы. Там не пьем, 2.5, не смог. Там вообще октав уже построили, чтобы уран добывать. Там есть МАЭК, это Магасталовский атомный электрокомбинат, то есть там была атомная электростанция. Mm -hmm. Ее в 90-х годах... Отсюда и началось, кстати, то, что mm -hmm. мы говорили. В 90-х, 80-х ее, короче, ну, остановили, и до 2050 -го года все еще будут реакторы, короче, усыплят. Там разность. Mm -hmm. да? И там есть э, озеро Хошхарата, куда сливали вроде бы все отходы. радиоактивные mm -hmm. отходы, и mm -hmm. когда поднимается ветер, а в актовом ветер это практически mm -hmm. каждый yeah. день, он mm -hmm. накрывает город. Mm -hmm. Все-таки есть частицы. Mm -hmm. видите, То есть там не ПМ 2,5, там, другая там другая. радиация. А что хуже? жизнь в А вот ты жил в Актау некоторое время, и получается из-за радиации ты все равно не почувствовал какой-то разницы именно вдыхать. Тебя также мучила аллергия. ну там радиация, она условная, потому что в 2008 году там делали исследования, брали короче, ДНК у крыс, и видели какие-то изменения. Угу, и, ну, Акимат должен был что-то сделать, но нет такого, то, что там про это жители беспокоятся. Да, и так далее. То, об что, этом никто ощ... не говорит. Да, то, что я ощутил на себе. Угу. Но когда я еду в Октал, в любом случае мне спится лучше, угу. а, пропадает аллергия. Угу. Уже показатель. Да, в Октал у меня нет аллергии. То есть ты там каплями не пользовался? Ну, ну каплями вы... я пользуюсь, потому что я ксимилиновый наркоман, То есть я в один момент, и у меня а... я уже где-то год, короче, и посоветуйте хорошо лор врача Надо к нему сходить. Но у меня аллергии нет в Актау, и в Актау я ни разу не болел. Ух ты. В Алматы у меня стабильно в год два раза ангина. А, ангина. В Актау ни разу я не болел. Ну, я много слышу вообще от тех, кто уезжает, и от тех, кто приезжает сюда, что все равно э, там, здоровье становится гораздо лучше. Вот ты уезжаешь из Луматы, живешь какое-то время. Я вот не могу просто сказать, потому что я не уезжала там на долгие месяцы из Луматы. И мне кажется, из-за того, что я коренная матинка, я прям живу и мне окей. Вот. Но я думаю, что мне кажется, что мне окей, и последствия этого проявятся потом в каком-то будущем. К сожалению, мы тоже много таких знакомых, и то, что вот я живу в Алмате и мне окей, это все-таки говорит о том, что человек это существо, которое ко всему привыкает. Да. Uh -huh. вот. И почему у многих аллергия до сих пор не, как бы не вышла, да, потому что я не корена Алматенька, но я живу тут уже тринадцатый год, uh -huh. вот, я думаю, за счет этого у меня пока и не страдаю ведь. Ну... Но... Может, надо стоит попробовать, посмотреть, хотя бы почаще в горы подниматься. Mm -hmm. для mm -hmm. Ну вот как раз сегодня мы хотели затронуть какие-то основные ключевые моменты. Ну, во-первых, это почему это действительно важная проблема. Мне кажется, хоть об этом много говорят, но все равно сейчас пока еще не все mm -hmm. дошли до того, что это действительно важная проблема экологии Алматы. Потом, что мы ждем как простые граждане от Акимата, каких решений, какие изменения вообще произошли за год условно, вот. И что мы можем сделать для себя, в первую очередь для нашего здоровья, и что мы можем сделать друг для друга. Давайте начнем с петиции. Вы наверняка слышали об этой петиции о признании Алматы в Вы Алматы подписали. экологической катастрофы. Да. Вы подписывали? Я, да, я подписал. Но я понимаю, что ты ну, Особо не, не имеешь решили. никакого значения, просто ну, потратил 2 минуты своей жизни. Mm -hmm. ну, понятно, это какая-то моя гражданская активность. Спасибо. Подписать и показать то, что... Сколько там, 30 тысяч, 50 тысяч Сейчас. уже? Сейчас почти 50 000. тысяч, да, mm -hmm. вот сегодня ну, мы значит, проверяли. Учитывая что mm -hmm. 2, 2 миллиона. миллиона человек из них, ладно, миллион э, взрослых э, людей, mm -hmm. всем 50. абсолютно насрать на эту проблему. Ну, а мы помним вообще хотя бы, э, хотя бы одну петицию, которая привела хоть к чему-то? Я вот насколько помню, э, эту петицию организовали активисты, которые боролись против застройки Кокжайляу, да? Ну, их петиция сработала. Там, а вроде, хотя там не только петиция, да, конечно. Там, да. там они офлайн много бегали и прямо на слушаниях... Участвовали, uh -huh. да. да, участвовали, да. Я, как, да, я как понимаю, просто институт петиции у нас в Казахстане не работает, потому что законы не прописаны. Uh -huh. да. Ну да. да. Потому что я, я читал то, что там в Британии, Финляндии, я сейчас буду врать насчет цифр, но там если там 50 тысяч людей подписало, парламент обязательно Посмотрим, должен рассмотреть да. вопрос, слушания провести и так далее. А у нас это, ну, не знаю. Ну, я не знаю, насколько вот наша история с мусоросжигающим заводом, у нас была петиция против МСЗ, вот мы, кстати, были на этом митинге, в прошлом mm -hmm. году стали сплакатом "Мы против МСЗ, потому что мы говорили, что Алмате пока не нужен завод, потому что у нас это грязный воздух, даже учитывая, что там будут супер-упер фильтры, которые будут все mm -hmm. частицы улавливать, но у нас был прикол, когда опубликовали эту петицию, сайт Просто не работал. Почему-то. А на каком сайте петицию публиковали? А я помню, там будет государственный сайт, который ну, условно котировался, и мы там опубликовали, mm -hmm. и он перестал работать, и нам пришлось на какой-то российский сайт переводиться. Но потом случился Аркандар, потом mm -hmm. случилось все, все, что случилось, и этот проект просто признали Все. И как бы как бы мы выиграли, но ну, не знаю, если бы этого не было, как бы дальше было. Вот поэтому, мне кажется, с у нас, вы правильно говорите, у нас как пока не работает. У нас, не знаю, мне кажется, из петиции нас еще не слышат. Mm -hmm. yeah. Хотя вот помню, в прошлом январе это был прям месяц петиций там одна oh. петиция за другой. <laughs> yeah. И кажется, единственная которое плюс-минус работала это об отставке с Агентаева. Но насколько это хорошо для Алматы, пока еще mm -hmm. тоже ah, открытый ah, вопрос. Да, помню, да, мне кажется, петиции. его даже убрали. Ну, не из-за петиции, ну, как да? Будто да? после января события надо было Акима поменять. Угу. Ну, хотя Дусаев, блин, мне кажется, этот человек не, не должен быть Акимовым. А так, так, такое быдло, такое быдло просто. Блин, как вы общаетесь с людьми в ужасе, пообщаться. Ну, после петиции за отставку а, Загентаева пошла же петиция за отставку Дусаева. Да, ну, только сказали, алмутинцы, вам вообще никто не нравится, успокойтесь. Потому что Дусаева такой нелегкий бэкграунд, потому что он там министерство Министерстве здравоохранения работал. Да, да, да. Но самое интересное, как -то в тот момент, как уже неделю, типа, наше информационное пространство кричит о том, что там Дусаев, когда он был в фонде работал, а в этом банке, в Нацбанке работал там инфляция, инфляция говорит, Доллар сказал, а, ну, да, да. что когда он работал в Министерстве здравоохранения, там, в Шимкенте 100 детей, ВИЧ-инфекции. Ой, да, ну, это же начинаем. при нем было точно. Да, и неделя интернет прошу про шумить, я делаю про этот выпуск, и с другом в баре стою, я общаюсь с другом, говорю, и друг говорит, давай сейчас сделаем небольшой социальный эксперимент, просто опросим 100 людей, <связычный> знаете ли кто Акин. Из 100 кто -кто. людей 97 не знали кто Акин. А -а -а. Ну это молодежь в одном баре, короче. И тут, и мои, в тот момент... Мои влажные мечты о том, что молодежь интересуется политикой, разрушились окончательно mm. ну, Блин, mm. это странно Но ну, Мне казалось, что алматинская молодежь хотя бы кто-то точно -то должна знать Это потому, что ну, наше информационное поле, наши друзья такие mm. Да, мы в пузыре живем тоже mm. своего рода Этот mm. пузырь надо расширять как-то Мне кажется, это такая картина, которая на все города вот Я просто по силу своей работы часто езжу и я все спрашиваю, вы знаете, кто Аким, как он вообще обращает там, на ваши экологические проблемы, есть какие-то там мозглики. Ой, ну, Мне просто mm -hmm. так отвечают. И я часто слышу такое, что многие, даже взрослые люди, не знают, кто у них Аким. Просто сказалось, что матинцы более м, вовлечены в повестку вот эту и их как-то волнует. Они же ну, всегда более активно за свой город выступают. Ну, да, в сравнении с другими городами. Город, да. да. У нас город сильная сильной гражданской позиции. Это да, это признается, да. Ну, хотя... Когда был митинг за чистый воздух, сколько там было? 200 человек? Ну, кажется, в другом да. городе, там бы вышло... Просто да. я, да, я вижу, что я думаю, блин, что за страна у нас? Ну, при этом его же преподносят во всех СМИ как один из самых крупных митингов да. на эко-тему, при том, что 300 человек было, кажется, около угу. 300. Ну, то есть, да, раньше проводили митинги там на тему экологии, приходили туда 10-15 человек типа mm -hmm. просто И они считались даже почти одиночными mm -hmm. А в прошлом году вышло 300 И для людей это было прям прорывом Но на самом деле я тоже там была Кто был? Кажется я все был. были, да? Я тоже была, mm -hmm. а, <laughs> Ну вот, я тоже туда пошла и была удивлена Но мне кажется, это еще потому Что там четыре дня прошло с начала войны И повестка немножко yeah. размазалась а, Ну, Кстати, и... да, Там а очень много людей да. с флагами Украины, да да, и я помню, там даже были плакаты Вроде какой чистый воздух Путин у нас все равно всех разбомбит mm -hmm. Mm -hmm. Да, да, что... помню, да, да. Ну, а кто помнит, что вообще Говорили на этом митинге, о чем обещали Кроме шашлычных Я помню, да, я помню там типа, запретим шашлычки Какой шашлычки не трогать Но с одной стороны, понимаю, когда ты ешь шашлык Насколько там много Вообще кан канцерогенных, канцерогенных да, да. Веществ mm -hmm. Кстати, говоря после подкаста я иду есть шашлык. Он был эко-активистом. Ну, я понимаю. Давайте честно, шашлычки – это не основная проблема с воздуха. Ну, конечно, понятно то, что, возможно, человечество должно отказаться от угля, который жарит прекрасное вкусное мясо. Ну, наверное, в первую очередь там ТЭЦ должна перейти сначала да, на пользование вот тут, газа. То есть, по сути, я общался с экологами, которые прям занимаются этим вопросом. Они говорят, только ТЭЦ практически. Uh -huh. И все. Потому что если смотреть на картину, ТЭЦ это около 80% uh -huh. всего загрязнения. Я, я, очень много депутатов, Маслихата и другие люди винят автотранспорт. Uh -huh. Я 100% uh -huh. уверен в то, что это лобби, лоббирует, uh -huh. короче. Uh -huh. Для того, чтобы ТЭЦ дальше сжигал уголь. Угу. А почему это выгодно, чтобы ТЭЦ работал на угле? Чтобы покупать и сжигать уголь. Алматинский ТЭЦ, алматинский ТЭЦ в год сжигает около трех с половиной миллионов тонн угля. 3-4, да. Mm -hmm. да, да, да. И получается, это же очень выгодно mm -hmm. людям, которые и продают. продают да, добывают, продают. продают. Да. Но mm -hmm. при этом очень жаль, что именно это самый низкосортный уголь mm -hmm. по факту. Такие бастузки, вот эту уголь, которую mm -hmm. он сжигает. И он считает самым низкосортным, от того, что у него большое количество вот этой вот составной части серы. И вот из-за этого у нас, в принципе, все и проблемы. Хотя уже далеко за рубежом запрещают даже завозить в страну. Такое mm -hmm. качество угля, А нам, она с этим травит, да? Mm -hmm. Ну вот мы отошли от темы Акима, а я хотела сказать, что ну, блин, мы что-то ждем от Акимата, и вообще, что мы ждем, каких глобальных, какие глобальные решения, которые, ну, возможно, принять на уровне Акимата, можно ожидать для решения проблемы, как вы думаете? Я не знаю, что можно ждать от Акимата, когда они вот на своей странице выкладывают. А так я я да, стыдно, ё-моё, когда увидела это, это видео Я комментировать его не стала Мне было так стыдно Просто как экологу мне было стыдно Вообще есть такая, ну я не знаю, как это назвать Теория или гипотеза о том, что вот Люди, которые создали эту петицию Про алмантинскую катастрофу Они пишут о том, что предельно допустимое Количество вредных веществ в воздухе По данным ВОЗ и по казахстанским меркам Это разные значения уже это, ну, это имеет место быть И насколько это ну, Разнятся, есть у вас какие-то Ну я честно скажу Я особо политикой не увлекаюсь Я вообще хотела не Впадать в политику, но я поняла Что все-таки экология, политика Это все равно заинтересованность ну, Не только да, экология да, да. Да. Да. И все равно тебе приходится все это лезть И это Я считаю, что опять-таки это лобби вот. И изменение законодательств в целом у нас очень сложно это все сделать. Вот я, как специалист по бытовым отходам, могу сказать, что у нас очень много отдельных классных приложений. Mm -hmm. Но чтобы это было на масштабном уровне, нам нужно перейти там, кучу преград, чтобы донести, чтобы закон изменили, чтобы внесли вот это все. Я считаю, что это тоже очень много палк. Вставляют uh -huh. колеса. Есть люди, которые хотят, которые доказывают, которые на исследованиях говорят, там на, которые десятки лет проводились, все на лицо, но почему это не делают? Опять-таки лобби. Я, я в это верю. Я открыто это заявляю. Общался с девушкой, ее зовут Аймгуль, Air yeah, mm -hmm. Quality Science. Как раз таки все мои знания, с которыми я прекрасно сейчас с вами делюсь. Wow. Благодаря ней. Да. И вот, а, ну она мне рассказывала то, что как в Казахстане и у данный ВОЗ, просто абсолютно разные методы э, учисления. Mm -hmm. То есть и, все еще наш Казахстан по советским методикам двигается. Mm -hmm. А ВОЗ mm -hmm. да, уже принял то, что именно... Главная опасность для человека – это вот частицы PM 2,5 и 10. Угу. А мелкодиспертные да. частицы, да. Вот мне кажется, важно для людей объяснить, что такое вообще 2,5 и 10. Да, да, да. Да, и вот это вот важно. И вообще, я еще хотела сказать такую мысль. Мне очень обидно, что видя, да, каждый день вот эту вот экологическую катастрофу, мы сами понимаем, что без воздуха мы не проживем. Ну, если без воды еды, мы как-то еще проживем, без воздуха там не знаю, считанные минуты. И уже видя, смог перед глазами, мы до сих пор спорим, прям спорим между собой кто в этой теме, кто не в теме, кто больше всех загрязняет, давайте с них mm -hmm. Вот вот козла отпущения транспорт, и давайте с транспортом, mm -hmm. бороться и бороться. Хотя на самом деле, вот когда мы узнавали вообще, почему не признают, что вот этот тест, тест 2 и тест 3 являются основным загрязнителем, потому что они находятся на границе а, города с областью. Mm -hmm. И как бы они не входят в город, они-то считают только город ну, как бы, территорию города. Mm -hmm. из-за этого у нас, как бы, вот такие вот разницы, и выходит, что транспорт ну, больше всех загрязняет. Mm -hmm. Хотя на самом деле нет. Вот. И частицы PM — это те частицы, которые легко проникают через э, дыхательные пути, э, легко проникают в кровь. Mm -hmm. То есть они имеют размер 2,5 микрон, Поэтому их называют ПН 2,5. Mm -hmm. И вот так можно спокойно получить различные болезни, болезни сердца. Вот для mm -hmm. меня это опасно, потому что я родилась порогом сердца, да, и вот для меня это, например, это mm -hmm. гиперопасно вот, находиться в такой среде. То есть, по сути, я рискую своим будущим здоровьем. Mm -hmm. Вот это основное, то, что бьет это вот по сердечно-сосудистым системам, ну и, конечно, страдают легкие это, Дыхательные пути, да? Дыхатель, да. начинается с дыхательных путей, и а то, что мы увидим мы же видим только снаружи, мы же не видим, что у нас в организме происходит. Yeah. Какой, какой кумулятивный эффект накопительный происходит. И за столько лет я уверена, что здоровье у нас не самое лучшее. Я боюсь даже посмотреть, что у меня внутри творится. Воспаление просто куча. Ну и помимо этого, это различные газы, да, которые по проценту это диоксид азота, серый, вот, и вот эти вот мелкодисперсные частицы, там еще плюс пыль, вот, потом то, что от машин, вот эти выхлопы, да, шины, это вообще отдельная тема, которая тоже от них вот эти микрочастицы открылась, да, это все поднимается вверх, еще плюс при этом, вы ездили, кстати, где на территории сбывали бывали? Я просто там бывала, потому что там находится мусоросортировочная на комплексе, я просто туда часто езжу, и там есть золоотвал, mm -hmm. то есть условно уголь сжигает, mm -hmm. и потом же там остается mm -hmm. зола, mm -hmm. и эта зола смешивается с водой и условно выливается вот это вот условно озеро. Я просто когда видела масштаб, я так, и там с разных сторон короче вот эти вот трубы выходят, там та часть территории, она уже старая, она уже как бы высохла, а это такая свежая, которая до сих пор выбрасывается, вот эти все золоотвалы, и она ничем не защищена. Mm -hmm. Ветер поду, это все поднялось опять, и все рассеется по всей округе. А это уже прямое воздействие mm -hmm. идет. Там все и крупные частицы, и микрочастицы. В общем, есть над чем работать. И я просто, когда увидела эти масштабы, я... мы просто, знаете, вот бывает же, пришли экологи с разных стран, пришли как бы на экскурсии, поднимаемся на эту часть, там как на гору, поднимаешься, И у нас было такое молчание. Я подумала, блин, какая же ирония, будто мы наблюдаем свою смерть. Да, ужасно. Ну, это прям, да. Я считаю, вообще нужно каждых, наверное, туда отводить в голове возникла какая-то постапокалиптическая Пост -да, картинка, ах, и мы все в респираторных масках. Да -да -да. И... Кстати, ужас... насчет респираторных масок. Есть мнение у а, какого-то блогера, да, кажется? Это был РФКАД, который в прошлом году был организатором митинга, ну mm -hmm. тоже общественный ah, активист. Да. Он недавно публиковал у себя в Инстаграм, что раз уж мы ничего пока не можем сделать с этой проблемой, то нам нужно носить респираторные маски, вот а, там In N95, да, N90. Какие-то такие форматы в цене Центральные аптеки продаются, вот они многоразовые, но их нужно часто менять. Вот кто-то uh -huh. из вас пользовался. Yeah. Да. Я ну, вот, с вами angry, разговаривал, она говорит: блин, типа насчет этого вопроса э -э смысла нет. Или я не помню, что ты сказал. но то есть это настолько <Quand _fe> достигает до да, масштаба, <Quand _fe> то, что у тебя дома, даже uh -huh. частические 2.5. Uh -huh. Ну, скорее всего, если ты переживаешь свое здоровье, наверное, нужно носить маски, да. Вот я тоже серьезно задумываюсь об этом а, Купить такие маски Уже практиковать, ну смотреть по приложению вот, Которые измеряют уровень загрязнения воздуха Если надо куда-то по делам выходить, выходить А на как с... называется приложение? А, так, какое же приложение? Можно на сайте aircast смотреть Вы прям можете на шкалинско yeah. Либо у меня Air AirVisual а, Air я, вот вот сейчас... я туда в какой-то город прилетаю Или в какой то страну Да, и сразу м -м. так, AirVisual О, здесь прикольно, здесь подышать Спасибо да. да, получается, самой масштабной проблемой, ну, причиной загрязнения является ТЭЦ, то, что он на угле да, работает, да. но еще есть а, такая, ну, лепту свою негативную вносит, а, как я прочитала, точечная застройка, хаотичная и высотная, то есть, ну, наш город находится в яме, условно говоря, и он не продувается, и во времена, когда, в общем, Верно только строился, очень строго следили за высотой зданий, за ветров. Я сейчас дилетантски это использую, не знаю, что это значит, но, видимо, это какая-то специальная штука, которую нужно соблюдать. Розоветров? Да, розоветров. А да, реально. Вот об этом, что думаете, именно о связи строительства, да, наверное, и вот состояния воздуха? Мне кажется, да. это все напрямую связано с перенаселением города, mm -hmm. то есть по-любому сейчас слишком плотная, хаотичная застройка, плюс наверняка не обошлось без коррупции и а, вот этих небоскребов, многоэтажек, которые, по сути, в начале строительства города были запрещены. Mm -hmm. А что теперь делать с этим непонятно? И вообще можно ли что-то сделать? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, здание, которое уже построили, наверное, точно не разрушится. Ну, давай, давайте Давайте петицию запустим. Вот, например, а, Астана не находится в яме. Да. И там тоже ну, есть. ветра есть, но там есть смог. Если вы зайдете, да. там PM2.5, тоже 150-200 практически да. каждый день. И да. это, по сути, ломает всю, а, всю концепцию о том, что мы в яме, и да. из-за этого мы ничего не можем сделать. А ума-то не продувается да. и всякое А такое. в Кастыне какую причину называют? Что автотранспорт. ТЭЦ ТЭЦ на, а, ТЭЦ. ТЭЦ на а там, да, да, да. у них большое количество But, Например, возьмем Москву. Mm -hmm. да, я понимаю, не очень пример. Но в Москве, короче, ПМ-2.5 не превышает 40-50. Mm -hmm. Всегда зеленый, Потому что вся Москва переведена на газ. Mm -hmm. Но в Москву каждый день заезжает около 3 миллионов машин. О, в Алмату прилично. заезжает 600-700 тысяч. Mm -hmm. И ты понимаешь, что 3 миллиона машин значит, в Москве никак не влияет на качество воздуха. Mm -hmm. Именно на частичные mm -hmm. Возможно. Вот, получается, ну, машина не проблема. Угу. Но это не говорит о том, что ну, все, все равно, если ты осознанный человек, надо пересаживаться на общественный транспорт, но смотря на общественный транспорт, конечно, человек, который привык на ком комфортно передвигаться по городу, он не пересядет на общественный транспорт. Да. Ну, особенно на да. наш переполненный и угу. нехватающий общественный транспорт, да. который, между прочим, вот мы до записи обсуждали, да, что он и ломается постоянно, и в задержки, в общем, было. задержки, да. Но вы слышали об этой инициативе, я вот не помню, у кого я увидела недавно, что 26 февраля в этом году алмантинцев призывают отказаться от автомобилей и пересесть на общественный транспорт или там ходить пешком, но ну, сделать такую акцию. Типа. Mm, видела, может пропустила. Да, алматинцы, которые живут в Золотом Квадрате, делегации пешком. Видимо, да. Представьте, если реально все на автобус захотят в один момент. Это ужасно, и так транспортная система не выдержит. Это будет коллапс. Да, там что будет в пайних районах просто. И где-то у кого-то слышала теорию, что вообще изначально город Алматы, бывший верно, был рассчитан на 700 тысяч. Я прям удивилась. Это, это вот, а так. сейчас нас по ну, официальным данным 2 миллиона, миллиона да? Но, скорее всего, гораздо больше. Ну, да, сколько людей живут без регистрации, особенно с прошлого миллион, года. Миллиона три точно. Да. Ну, я в окталке, когда жил два года, я тоже без. Без регистрации. То есть прописки, без регистрации. Uh -huh. Но особенно а, еще читала вот про эту проблему транспорта, что, например, в Европе, там, в Париже, условно, который считается там одним из самых загазованных городов Европы, они пользуются вот этой практикой того, что у них, ну, говорят, нет, условно, старым автомобилем, которые там э, старше, я не помню, 97-го года выпуска, что они запрещены просто для использования вот. И как думаете, если у нас Примут такой закон, он же в первую очередь Коснется того слоя населения Которые Да, социально уязвимые, не могут позволить себе Новые дорогие автомобили Ну и вообще в целом Вся вот эта тема экологии Мы же знаем, ни для кого не секрет, что мы дышим Разным воздухом, алматинцы mm -hmm. И что это Ну вот такие последствия для разных Социальных слоев населения Как mm -hmm. думаете, как это влияет вообще? Ну, наверное, у меня в голову сразу пришел пример. Вот мы же говорим, транспорт загрязняет. У нас есть и посты Сколько у нас и постов Восемь, да, и постов по территории города, которые заезжают mm -hmm. с области машины, они как бы должны проверять. И очень много машин, которые прям ты видишь, она едет, и там черный дым от нее уходит. Вообще таких машин как бы по, по закону не должны впускать на территорию города. Ну, они как бы есть и э, поднимали очень много вопросов: давайте запрещать таким машинам заезжать, давайте уже стачать эти проверки. А с другой стороны, если ты будешь их штрафовать, этих э, ребят, да, они же, по сути, таксуют, у них это единственный вид заработка. Mm -hmm. И по сути, ты урезаешь уже ту часть работы, ну, условно, достатка, которые они могли получать, и еще больше ухудшаешь вот это вот социальное именно положение. И я думаю, что, наверное, из-за этого у нас нет таких жестких межштрафов. А те, например, у которых ну, повыше да, экономический уровень, то у них же нормальные машины, которые соответствуют мировым стандартам, которые есть сейчас. И, в принципе, для них даже заплатить штраф это не проблема. Mm -hmm. Проблема будет для тех людей, которые заезжают сюда, чтобы приехать на работу, потаксовать, там, заработать какую-то денежку. И поэтому я считаю, что вот эта вот мера, она так... Ну, она примерно так работает. А чтобы это все устачать, у нас же нет вот этой системы. То, что вот многие активисты, которые понятутель сборы до да, движения, говорят, у нас не обновлен автопарк, у нас машины все старые, он не обновлялся. Сколько Санжар Букаев говорил более 20 лет или до 20 лет. То есть у нас совсем-совсем старые машины. Вот. А и недавно где-то мелькнула новость, что в какой-то стране был, был сбор, и уже кто-то принял закон, что с 2035 года у них запрещают выпуск автомобилей с внутренним двигателем сгорания. То есть mm -hmm. все уже, уже в Европе будет скоро запрет. С 2035 вроде -го бы. Года. Mm -hmm. вот. И вот Простой пример. Как быть Казахстану в таком случае? И мне кажется, это комплексная мера. Mm -hmm. Если ты где-то резко отрубишь, то будет страдать уже другая часть. И тебе надо и там решать. А чтобы там решить, ты должен создавать какие-то условия. То же самое обновить этот же mm -hmm. автопарк, если mm -hmm. говорить про автомобили. А про ТЭЦ это перевод как... лучше ничего не решать. космос И департамент экологии города такой, ну все нормально же. Пределы все классно. Ребят, что вы думаете? Ну да, самое обидное то, что вот Проблема экологии как раз таки показывает Социальное разделение Она Все больше вот бедные, богатые Ну что богатые, потому, нет, что, нет. потому что живут возле гор Там возле чище. А Чем бедные. выше ты живешь, тем да. ты богаче а бедные, да. ну, Условно бедные а Живут там за Ташкентской да, где там. Угу. Ну они не бедные а просто, Ну да потом еще Посмотрят на да. богатые Оттуда приходили да, ну, там, что... там же еще частный сектор Да, жестоко, да И да, да. еще но мы должны понимать то, что если мы хотим чистый воздух это не популярные меры uh -huh. день если ну, когда, надеюсь когда построят ТЭЦ на газу Понятно, что он будет дороже уже, будем платить за тепло. Да, за... uh -huh. uh -huh. ну там не, не так прям сильно дорого. 30%. На 20% даже кажется там будет. Ну, uh -huh. по крайней мере, не своим здоровьем. Uh -huh. Да, ты не будешь платить своим здоровьем. Uh -huh. То, что многие для них, они думают, сейчас они будут платить дорого, это как бы сложно, но если брать перспективу и накопительный эффект, uh -huh. ты будешь платить это своим здоровьем и там, uh -huh. покупать лекарства, брать лечение. У тебя уйдут даже больше денег, чем сейчас ты будешь платить. Вот они а говорят вот эту мысль всегда доносит доносить. Uh -huh. Ну, плюс еще сделать платный въезд в город, Тоже там, сделать какие-то платные дороги, условно, хочешь выехать на Аль-Фараби, ну, заплати немного денег. И эти деньги, условно, уходят на ну, да, да, катастрофы да. То есть, ты должен понимать, что ты человек, ты, у тебя миллион от отходов от да. тебя, и ты должен за это... Ну, это упрется. Опять социально-экономические тоже вещи, что у да, нас да. низкие зарплаты и, и в этот момент государство должно начать уже точечно субсидировать людей. А mm -hmm. не так, то, что вот наше государство выделяет же деньги mm -hmm. на ТЭЦ. Mm -hmm. Когда государство выделяет деньги на ТЭЦ, оно субсидирует всех. И меня, условно, который заработает, 50 тысяч деньги в месяц. Mm -hmm. И человек, который заработает Зарабатывает 100 миллионов в месяц uh -huh. То есть он и uh -huh. меня, и мне помог, и ему помог uh -huh. А человек, который зарабатывает там 2 миллиона в месяц, он готов платить больше uh -huh. А я, например, 50 тысяч, я uh -huh. не готов платить больше yeah. И для этого государство yeah. должно сделать, то -то точечно помогать, субсидировать uh -huh. А не вот это вот что, давайте вольем бабки uh -huh. Ну, Казахстане, я считаю, ждет глубокий энергетический кризис Мы же видим Какой это... грустный подкаст <свят> я ему что, ну, спрашиваю, <свят> что <да>, да, да. <свят> <свят> чтобы совсем уже не загнаться. <свят> <свят> да. Ну вы же видели э, состояние ТЭС по. Да, конечно Средний износ 80% Самое страшное в октаву, если с маяком что-то случится Потому что это не только тепло, электричество Это еще опресительный завод Да, кстати, у них же нет. А, кстати, вода Как тебе в октаву? Когда я была в октаву, у меня вода была ужасная Но ее пить нельзя Нет, понятно, что ее пить нельзя Но даже на кожу она как-то влияет Не знаю я, ну из-за того, что, возможно, я... Мужчина мне напевать на воду просто. Главное, чтобы он просто um, мылся. Умылся да, и пошел. Да, да, а да, сушить, да. не сушить, там не важно. волосы. Это Там принцип такой, они берут воду из Каспийского моря, угу. делают да, дистиллят, то есть угу. входит мертвая вода. Да. И, и там ученые добавляют... Соль, минералы, да. минералы угу. и пускай эту воду. И если что-то с Майком случится, там еще и воды не будет. Да, да. А октау не хватает в день 50 миллионов литров воды. Ух Ух ты, это 50 тысяч, тысяч, тысяч кубов. Миллион. И ты это официальная информация. Угу. Там каждый день у тебя могут воду отключить, то угу. воды нет. Ну, кажется, это не только октау, да, это на всем западе. В райске Потому райске тоже. тоже. да. Да, очень часто отключают угу. воду, но там... Насколько я поняла, типа это какие-то долговые вещи, ну. типа кто-то не выплачивает, и из-за из из этого страдает целый, там, не знаю, двор, грубо говоря, даже не дом, а целый. Вот этот ну, Уральск зеленый вроде, да? Ну, ну да, да. Ну, ну, значит, по, по сравнению по с другими... Подземные воды, наверное, есть. Ну я вот помню, сколько себя помню, так всегда было, Ну, то есть я была маленьким да. ребенком, я была подростком, я приезжала в Уральск, особенно летом, и там вот просто могли сказать... Извините, с 1 июня да. по 20 августа горячей воды нет. Или вообще не обычно будет. И для, не будет да. и для всех это нормы, все такие, ну вот, опять, да. из года в год. Ну вот, я когда это говорила странно. про гражданскую позицию, Алматы, я это тоже имела в виду, потому что мне есть с чем сравнивать. У нас в, ну, в Рассказе очень много проблем. Обмеление, Урала, того то же самое. И люди такие говорят об этом на кухне, никто ничего не предпринимает и никто не собирается. Поэтому, когда я сюда приехала и увидела, как люди болеют за свой город даже какая-то застройка, они выходят и говорят, ну, против. Это, ну, эту культуру надо развивать и в регионах тоже. но ну, мы плавно пришли к тому, что Казахстану грозит вторая экологическая проблема. Я вообще выделяю топ-3 экологических проблем для Казахстана. Первый mm — -hmm. это воздух, второе нехватка питьевой воды, мы с этим столкнемся mm -hmm. как страны Центральной Азии в ближайшие 15 лет уже говорят ученые и третий — это мусор, вот. Mm -hmm. И мы стараемся вот проводить просвещание именно по этим вот или готовить людей вообще а ну, в целом да когда слушаешь разные решения, особенно, мы же смотрим всегда за рубеж, мы они же далеко пошли да, по решению разных проблем. И то, что мы делаем сейчас, то, что вот мы говорим про цель устойчивого развития, про проблемы экологии, что до людей доносим, что есть такая проблема, что ты видишь смог, что будет нехватка питьевой воды, ледники тают, скоро в алма возможно, в ближайшие 30 лет мы тоже столкнемся с нехваткой питьевой чистой воды. И когда мы проходим этот процесс, меня удивляет что там уже они людей людям не говорят про эти проблемы они людей готовят жить с этими проблемами то есть они уже перешли на другой уровень это вообще какой-то уже high level это тот левел которому мы еще даже даже смотреть боимся даже многие не знают что уже идет огромнейшая работа по подготовке людей к потопам по к разным экологическим катастрофам. Mm -hmm. Люди уже готовят, им дают инструменты, в школах об этом говорят, молодых людей учат, готовят специалистов, которые будут дальше работать уже с условно ну, следующим поколением. А мы только говорим людям, что у нас есть такие проблемы, давайте решать это все. Вот, я смотрю на это и думаю, блин, блин, когда мы скорость наберем, надо скорость набирать. Людей уже учат, а мы только говорим. Да, какой грустный. Да, какой да. Даже у Мурата закончили шутки <свят> Вообще я, я, я понимаю то, что вот Алматинским активистам э, из СМИ, наверное Нужно найти какой-то другой подход Наверное, освещение новостей И информации Например, Потому что, ну он, он понятно, он развивается Он становится красивым Эстетичным да, mm -hmm. там, тебе Приятно читать там, mm -hmm. там, Прикольный дизайн Классный визуал да, классный. И ты такой, визуал? Давай я подпишусь Но Мы должны понимать, что Есть огромное количество людей Которые абсолютно наплевать на визуал И надо находить подход Именно под них Чтобы их зацепить Потому что Mm -hmm. Я как бы Алматинский, мне кажется, СМИ и активисты, они работают только на, вот, mm -hmm. на Алмату, и все, короче. Но Алмату там, Астана, другие города немножко. И эта аудитория, она не вырастет никогда. Mm -hmm. То есть потолок какой-то пробьете, и все, будете.. Сам... Я, я, я, я и себе говорю это, по сути. Mm -hmm. То, что а, мои либеральные ценности mm -hmm. в этой стране нахрен никому не нужны, То, что я там толерантный человек, кому-то там в Ауле. Особо да. не, не сдалось да, да не сдалось он даже не знает что ну это человек. же как будто это типа верхушка знаешь того что мы начнем подавать информацию по другому но человек он думает о том как заработать Денег на выживание, ну, и ему все равно даже на нас, на то, что ну, мы да. публикуем, тут по большей части. Да, тут мы да, пришли к, к проблеме капитализма. Давайте обсудим капитализм. Давайте! Кто же знал, что проблема воздуха развернется вот в это. Да, это связано, проблема связана. Я прекрасно понимаю людей, которые не увлекаются политикой, ну которые не увлекаются политикой, потому что у них нет времени. Угу. Ну, они как белки колесе там да. зарабатывают свои 150-200 тысяч, чтобы прокормить семью там, да. и так далее. Но меня бесит люди, которые такие: "А да я не увлекаюсь политикой". Как будто коверяться. Эти... Да. политика было... это не мое. Да. Да, да, не, раньше прям было модно, когда люди говорят типа: "Ой, я политичный, как будто бы молодец". Мы им да. сказать, да. Да. Наверное, повестка такая шла, что ты не должен интересоваться политикой. Зачем Ну тебе да, это, это же. Ну, давай теперь про Назарбаева. Планы пришли. <смех> <смех> Что в камере? <смех> <смех> да, я вот Дудя с кем-то смотрел интервью, забыл с кем. И там женщина, она Певчих? сказала... Не-не, не Певчих. Не. Певчих вообще мой краш. Ну, хотя бы интервью на что-то Ты что посмотрел мне... все четыре часа? Она очень да, была в интервью. Но мне что-то после подкаста она уже не мой краш. Ну, дуть молодец. Прости, Певчих. И Певчих такая, нет, я больше не краш, мурат. Вот одна женщина говорила то, что диктатура – это когда… Народ условно увлекается политикой Но одержим одной целью mm -hmm. Это типа Россия, yeah. Украина наци... на... Нацисты, Европа, все плохо И так далее mm -hmm. И ав авторитаризм mm -hmm. это когда максимально стараются Народ отделить от политики mm -hmm. У нас была же авторитарная власть Назарбаева Как раз таки yeah. Люди mm -hmm. боятся увлекаться политикой Люди все еще думают, меня не посадят Ничего mm -hmm. плохого не будет ну, Теперь же у нас жена Казахстан Так что mm -hmm. все еще авторитаризм <laughs> Жанна авторитаризма. Да. Звучит. Да. Да, да, да. Это мы вырежем. Да. Но, блин, я не знаю, надо как будто бы уже объединяться, что ли, в Казахстане для того, чтобы найти пути просвещения людей. Согласна. Согласна. Вот это главная цель, это просвещение людей. Мы сейчас выбираем власть, потому что, я как понял, этой, этой стране нужна только биологическая революция. То есть, когда они умрут своей смертью там во сне и так далее. Когда ну, жужа. Да, слишком крепко держат. И, и вот надо найти пути Экология в Алмате. Ну это же прям жестоко важная тема. Ну да, согласна. Но если со делать? стороны кематы, мы ждем того, что перейдет на газ, то это они там запланированы на 2026 год, mm -hmm. но они каждый раз переносят, переносят, mm -hmm. переносят. Уже не знаю, сколько это продолжается. А с нашей стороны, ну, чтобы сохранить наше здоровье, мы -то можем носить маски, да. А чтобы внести какой-то свой вклад маленький, mm -hmm. что мы можем сделать? Кстати, насчет маски я бы еще добавила, если есть возможность, установить дома очистители. Ну, mm -hmm. сама недавно купила домой увлажнитель для воздуха, mm -hmm. потому что есть рекомендации, Если не можете поставить, частицы, они кстати не дешево стоят mm -hmm. а, хотя бы увлажнитель чтобы ну, как бы вот эти вот частицы они могли быстрее оседать и вот и так как у меня дома маленький ребенок я конечно сразу пошла их купила и поставила и он работает у меня я всегда смотрю на это приложение дома так включаю. Mm -hmm. а, вот в целом начать хотя бы с этого mm -hmm. а, если вы занимаетесь спортом не выходите пожалуйста или хотя бы там не заниматься да. спортом на улице да, Просто одно время слишком... же была вот эта какая-то повестка Что типа давайте заниматься физкультурой на улице Собирались какие-то там активные группы mm -hmm. Но сейчас это делают на Горельнике Я думаю, что там в принципе ну, в там, нормально да. да. да. Там, там абсолютно чистый mm -hmm. Нет? <laughs> Меня удивило просто недавно Мы вот тоже на встрече встречались Есть вот Как ребят назовут, которые в горы ведут людей? Забыла проводники хотел сказать экскурсоводы <laughs> активисты ну в общем ребят которые часто бывают Альпинисты. в горах <laughs> нет, нет, нет, нет, нет. <laughs> ладно сейчас помню скажу. они говорят что они прям чувствуют смог уже на уровне мидел mm -hmm. а почти. Uh -huh. и даже статистика показывает что уже смог поднимается с каждым он год, все выше и выше и он уже идет даже выше Медеу. я в это верю потому что все-таки на снимках видно это все единственное датчика нет пока на медеу. может быть да, дать предложение поставить тачки еще на Медео, может быть, угу. там тоже еще сверять. Но а, вроде бы смог не может подниматься выше. Гиды. Из-за... Из а, гиды. Из-за этого... Из-за метеорологических, метеорологических условий. условий. То есть там Нет. же атмосфера, она mm -hmm. давит. Mm -hmm. И вот из-за этого там, четкая линия, она не может дальше mm -hmm. прорваться. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Возможно. Ну, я этот вопрос не следовало, но многие, кто вот часто в горы ходят, они говорят, что прям уже чувствует смог на уровне меда. Типа пахнет? Пахнет, и еще, плюс когда ты поднимаешься выше и смотришь вниз, там уже заметно. Угу. Ну, это я был на горельнике один раз в 7, сколько, в 7 утра. Угу. И... Не, ну утром не так. Да, ну, в 7 утра, смог. мне кажется, в верхней части города даже нет еще смога. Да, ну, в бы... ну, 7 утра весь город так нормально очищается, в принципе. Ну mm -hmm. и что еще можно делать на своем уровне и стараться чаще вовлекаться в общественные работы. Я понимаю, что посадка деревьев не спасет нас от смога, но тем не менее это такой, знаете, какой-то свой личный вклад. Вот я стараюсь каждый год там, помогать с посадками деревьев либо участвовать вот на таких mm -hmm. вот акциях. Больше советую сажать хвойные деревья, потому что у них свойства вот этих вот растений, они быстрее поглощают вот эти вот газы. Mm -hmm. Кстати, вот мой хороший знакомый Тимур Релесизов, они давно уже запустили вот этот проект по посадке соснового бора. Это вот нижняя часть Алматы. И они прям целую полосу сажают, потому что же основная часть смога идет оттуда, снизу, чтобы она тоже какая-то живая полоса, которая могла улавливать вот эти частицы. Uh -huh. И побольше советуют хвойные деревья. Потом я недавно прочитала, что мы можем дома у себя, вот мы же садим комнатные растения, оказывается, uh -huh. есть даже специальные виды комнатных растений, которые помогают очищать дом от пыли, от тех же вот этих вот частиц, от смога. Они быстро, ну, помогают быстрее очищать воздух в комнате. Я думаю, может быть, про это тоже делать какую-то некую работу. Uh, и дать людям просто что-то, условно, такой список растений, пожалуйста, там покупайте или пересаживайте, Клёво. делитесь. Вот, мне тут стало интересно, что ну, Кто же это он... не говорит особо? Я только недавно самопроектировала, mm -hmm. когда тоже начала разбираться, что я могу сделать. Ну и, конечно же, опять же, пользоваться общественным транспортом, велосипедом, mm -hmm. ходить побольше пешком. Но люди, кто живут за городом или выше, или ниже, их понять можно. Потому что как ты ему скажешь: слушай, mm -hmm. у нас мог, ты mm -hmm. это... Ты давай mm -hmm. на Каждый день. Вот, ну и потом нужно сказать, что можно практиковать совместные поездки. Например, если вам куда-то ехать, вы можете с коллегами там условно подобрать друг друга у меня вот много друзей, у кого есть машина, они вот mm -hmm. прям договариваются, составляют mm -hmm. свой маршрут или практиковать у кого есть развозка. Есть в этой да, компании? развозка хорошая. Пользуйтесь -то. тоже развозками, mm -hmm. это тоже один такой хороший вклад будет. Ну и в целом, что еще можно сказать по воздуху? Занимайтесь спортом, потому что те, кто занимается больше спортом, у него, конечно, риск заболеваемости mm -hmm. ниже, чем у человека, кто не живет активно, в смысле физически. В целом такие вот кейсы. А так, конечно, да. Но вообще, если говорить в целом про экологию, очень много чего можно сделать можно волонтерить там какой-то свой личный вклад там, пер... разделять отходы у нас просто как разделять отходы влияет на проблему воздуха но слушай чтобы произвести все что мы сейчас видим бумагу микрофон телефон это mm -hmm. тоже тратится ресурсы а mm -hmm. когда ты бережно относишься к вещам и помогаешь им правильно вот этот войти в этот круговорот веществ то это тоже способствует вот, условно говоря да те же самые бумагу еще бумагу делать когда школьникам объясняешь говори дерево и все дерево, дерева, да. Но ты же спасаешь деревья, ты помогаешь не вырубать их. Я понимаю, что это не прям в алма но где-то uh -huh. они же вырубаются. Uh -huh. вот, и ты помогаешь сохранить вот эту вот экосистему. Все взаимосвязано. Но если говорить про воздух, то хотя бы начать с этого. Купить увлажнители домой. Особенно mm -hmm. в зимний период времени, чтобы увлажнять воздух и помогать очищать больше. Ну и говорят, не открывайте окна, часто не проветривайте, когда большой уровень загрязнения воды, когда датчики, Ой, воды грубо. Mm -hmm. И желательно не проветривать. Я mm -hmm. стараюсь mm -hmm. прямо с утра открыть, быстро проветрить, потом закрыть. Ну, думаю, бывает так невыносимо жарко, когда ты открываешь окно, потом закрываешь, как будто на улице сидишь. Да, ужасно. Да, Вообще, да. мне кажется, или в этой, этой зимой как будто бы вот этот показатель же показывает приложение, что типа опасно, уровень загрязненности воздуха слишком опасный, не выходите из дома, он как будто стал появляться чаще. И на меня это такую тревогу Uh -huh. постоянно вызывает, да. Ты смотришь просто на это, как будто ты в постапокалиптическом фильме uh -huh. каком-то, и ты не можешь выйти из дома элементарно. Или, ну, все равно приходится, как бы ты должен идти куда-то работать, чем-то заниматься. Я выхожу, и тяжело, знаете, даже не то, что физически, но физически это понятно, тебе ментально тяжело становится, как будто бы в этом городе жить. И uh -huh. это тоже проблема. Кстати, есть исследование, которое показывает то, что загрязнение воздуха прямо влияет на суицидальные мысли. Ух ты! Mm -hmm. ты да. Ну, это вообще не удивительно. Типа, mm -hmm. прям, я как будто бы на себе чувствую, ну, не суицидальные мысли, но упадок сил, mm -hmm. отсутствие энергии. Mm -hmm. Потом э, в целом, знаете, вот это состояние. Я раньше все время списывала это на то, что я ну, подвержена Солнцу, мне не хватает витамина D, mm -hmm. а зима у нас мрачная, темная, и поэтому. Но сейчас я вот думаю, что это не только зимой. Mm -hmm. Это в целом из-за вот этого воздуха, какого-то густого, насыщенного вот этими канцерогенами, и ты чувствуешь себя плохо, в общем-то. Mm -hmm вы Прос... да, Прос... да. Прос... да. вообще, и... знаете, вот то, что ты говоришь, это, mm -hmm. есть даже термин, называется эко-тревожность. У человека, у mm -hmm. которого повышается тревога касательно экологических проблем, есть уже такой термин. Есть даже специалисты-психологи, кто работают чисто с эко-тревожностью. То есть они разбираются а -а -а. в экологической повестке и помогают mm -hmm. им пережить вот эти моменты. А, я как это пережила? А вообще, когда мы говорим о -э, участии своего в решении экологических проблем, мы понимаем, что это все глобально. Смог это глобально, проблема, mm -hmm. воды, мусор, это все Глобально. И ты говоришь: блин, ну окей, там планете будет хорошо без нас, но я же как бы живу здесь, я хочу прожить ее осознанно, я тоже хочу какой-то вклад внести. Что мне делать? И все советуют, даже психологи говорят: начните с себя. Что mm -hmm. ты можешь на своем уровне сделать? Вот, например, сделать те же действия, побольше ходить пешком, заниматься спортом, mm -hmm. там, э, сажать деревья, да, условно говоря. Но нужно начать с себя и со своей территории, где ты живешь. Mm -hmm. И я поняла, что надо работать с этим, не биться, типа, я же эколог, я же экологический активист, я там, буду помогать решать все проблемы на уровне страны. Я поняла, что надо снизиться, прийти к себе, и что я могу сделать? Mm -hmm. а, участвовать в озеленении своего двора, условно mm -hmm. да? Я У нас есть двор, у нас есть несколько домов, начать, начать общаться со своими соседями, говорить им, потому что можно отходы собирать, помочь высаживать саженцы, да, территорию, вот начать вот со своего района, грубо говоря, со дома, двора mm -hmm. и района. Если ты уже достиг вот такого вот масштаба, то ты у тебя легко пойдет и вовлечение людей дальше. Я это поняла, и у меня это потихоньку идет, и я знаю много таких активистов, кто начали себя и продолжает. У меня даже есть знакомый, вот, Айгурна он тоже как активистка, она даже запустила компостную яму в дворе пятиэтажки, там у нее несколько домов, вот, и она даже компостирует уже пищевые отходы, не говоря уже про сортировку и разделение отходов. И в этот процесс вовлекаются ее соседи, бабушки, дети, они собирают раздельную макулатуру, то есть она им дает своим примером решение, что они могут сделать здесь и сейчас. То есть они, они не экологи, не активисты, они не пойдут там на митинги, они не знают, у них совсем социальный другой уровень, но она им показывает, как они могут на своем уровне это сделать. И вообще, вот проект «Тревожность» вот, может быть попробовать вот начать с этого, понять, вот прям условно выписать перед глазами и поставить себе четко, с чего я могу начать. Не просто, типа, блин, у меня эко -тревожность, мне экотревожность там в плане вот это все растет, mm -hmm. этот информационный шум все громче и громче, а, там, загрязнение воздуха еще больше и больше. Что я могу сделать? Мне кажется, вот эти вот маленькие шаги, они помогают справляться с вот этой вот тревожностью. Вот, у меня лично вот так вот идет. Ужасно здесь помимо обычной тревожности еще эко тревожность И уже все тревожности мира, которые можно собрать. Вообще просто слово эко это сейчас стало трендом, его все добавляется. Как это гринвошинг компании использует? Да, greenwashing это вообще отдельная тема. Ну, про, про суицидальные мысли вообще очень.. Э ну, не жизненно, конечно, но в плане понятно, потому mm -hmm. что, когда готовилась тоже к подкасту, читала разные там исследования, то, что сокращается жизнь на 8-10 лет, когда вы mm -hmm. там болеете астмой, верхние отдыхательные пути у вас забиты. И сижу, в конце такой безвыходно отнимают мою жизнь вообще. И, mm -hmm. Ну, это понятно, что всякая тревожность и все такое. Хотя ты не куришь, не едешь на да. автомобиле. Да. Да, понятное дело. Ну Это зима, да, она была страшная. Ну, и, ну, в принципе, объяснимо, потому что чем ниже температура, тем больше угля сжигает ТЭЦ. Да, да. Да, и и были поход. же какие-то аномальные холода. <свят> и вот как раз те же дни было сколько? четыреста, 450 пятьдесят показать ПМ. Это было страшно. Ну, Мы реально лучше у него в эти дни. <свят> у нас еще офис редакции расположен на одиннадцатом этаже по mm -hmm. доступ, ну то есть в верхней части города, и ты с утра приходишь, когда ты видишь вот эту абсолютно четкую полоску, mm -hmm. черный город внизу и типа голубое небо сверху, и это просто ну, как будто нарисованная картинка, uh -huh. такое страшное зрелище. И я первое время, когда начинала работать, я такая, ой, блин, прикольно, сейчас сфоткаю, <laughs> и ты фоткаешь. И, ну, потом так изо дня в день приходишь и думаешь, блин, каждый день одно и то же это вообще не меняется. Ну, вне зависимости даже. Конечно, зимой э, как бы ситуация хуже, yeah, но чем, летом, летом все равно то же самое. Же, летом тоже. Ну, мы uh -huh. же электроэнергию получаем за счет сжигания угля, uh -huh. поэтому у нас не смогли uh -huh. исчезать но он сжигает намного меньше. Да, намного да, меньше, да, не три, вот эти четыре, да. то максимум, но все равно показатель он не уменьшается. У меня нет автомобиля, я даже не знаю, я какие не, виды. У меня тоже нет. У меня прав, я тебя не умею водить. О, не планирую, мне тоже. И не планирую, У меня тоже нет прав. Круто. Но ты на велике, не... умею кататься. Особ... Мне кажется, что человек, который на велике, не умеет кататься, это вот какой-то Странный человек. Я не знаю, как так вышло. Кратко, у меня типа потом... отец был очень гиперопекающий, и он очень боялся, что я упаду. Меня учили кататься на <air> трехколесном велике, а на двухколесной я не пересела каким-то образом. Я стала вот в прошлом году ездить на электросамокатах. А, ну все тогда получается велосипед уже изи. Ну, как бы, да. Да, если уже стоишь, балансируешь на электросамокате. Я надеюсь, что я свой велосипед в этом году, потому что с электросамоката я свалилась, и все печально закончилось. И я думаю, блин, у меня уже триггер. Возможно, мне стоит просто пешком ходить. Кстати, электросамокат в Амуте такая крутая тема. Да, кстати. Я летом не слезаю. Вы не из тех, да, кто ненавидит самокатеры? Это я. Здравствуйте ненавидит, но просто очень много школьников э, на электросамокатах передвигается, им вообще все равно, где ты идешь, что, они могут тебя задеть, даже если ты по тротуару идешь рядом с велодорожкой. Вот ну, я очень культурный водитель. Mm -hmm. Я когда, если так получилось, то, что я по тротуару еду, mm -hmm. я стараюсь не сигналить. Mm -hmm. Я mm -hmm. типа mm -hmm. жду, mm -hmm. когда... Появится, типа, Щелетка, щель, кажется, Быстро <смех> <смех> Да, я тоже стараюсь не пугать людей Это, по большей части, они пугают меня Потому что я не самый опытный водитель вот. Но мне кажется, это, да, классная тема Самое главное, что Соблюдая mm -hmm. правила дорожного движения Типа, mm. не выезжая, ну у нас не так много велодорожек на самом деле, mm -hmm. не во всех частях города, но даже когда едешь по тротуару, типа, не наезжая на кого-то, это клевая тема. А меня пугали вот эти самокаты, кто разводят еду угловые, mm, курьеры. Mm -hmm. Да, курьеры, они прям прям по этим дорогам так mm -hmm. Mm -hmm. А, то, что они, они на этих на мопедах. Да, на, да, -мопедах. на мопедах. М -м мопеды вообще жесть. Вот, вот, они меня пугали жестко, потому что там не только люди на велосипеде-самокате, там еще пешие люди ходят, mm -hmm. вот, и при мне чуть ли там школьника прям реально чуть не задели, и после этого я говорю, боюсь их. Но вроде сейчас они утихомились, потому что, насколько угодно, по правилам дорожного движения они не имеют права ездить вот на такой специальной полосе. Mm -hmm. Возможно, их начали как-то штрафовать, что прям прям резко я уже сейчас не видно. Mm -hmm. А вот я хотел хотел сказать про машины. А, вот мой друг Мирас, это предприниматель. Uh -huh. который там лепильный варим, рестораны короче, uh -huh. он, он, он еще блог ведет свой. Uh -huh. И он а, сделал а, пост про то, что, что еще является причиной загрязнения. Оказывается, когда ты продаешь машину там на крыше или где-то еще, тебе пишут какие-то ребята и говорят, не хотите продать катализатор машины там от 30 до 300 тысяч денег. А катализатор это, оказывается, я точно не знаю, но mm -hmm. та тема, которая фильтрует отходы машины, mm -hmm. а, в это, а внутри этого катализатора есть какие-то ценные металлы. Mm -hmm. Mm -hmm. Получается, они берут твой катализатор и заменяют катализатор э, этим э, фейковым катализатором. Ну, то есть, что Да, он не работает. Да, да, работает да. Не а он mm -hmm. просто есть, короче. И они сделали эксперимент, выложили 10 машин, типа, они продают, и им написали все 10 раз, короче. И в Алмате, возможно, очень много машин катаются Фильди. без вот этого вот катализатора. А кто вообще должен за этим следить? Mm -hmm. Министерство экологии. Как будто бы нет. Нет, кто я. Тех... во много вопросов. Органы, которые делают, ну, не органы mm -hmm. или предприятия, которые занимаются техосмотром. Ну, обычно да, да, да. техосмотр выдают же, ты без mm -hmm. техосмотра mm -hmm. не имеешь права. Да, да, специальный документ. да? да? да которые ну, типа, соответствуют стандартам. Ну, я mm -hmm. слышала, что техосмотр можно и за деньги сделать. в Казахстане что за деньги? Да, даже Ну, кстати, хочу сказать этим ребятам, кто извлекает дорогие металлы из-за этих катализаторов. Ребят, начните собирать электронные отходы. Вы не представляете, сколько там таких металлов. Вы вообще сделайте плюс, так что начните заниматься этим. Да, да, да. на собирайте просто у школьников о, да. Они, кстати, тоже не перерабатываются Не перерабатываются? Mm -hmm, так не. что если вы курите одноразки вы, Ой, сори, вы не осознанный человек Я вообще понимаю, что одноразки Это вот такой ну, от... Там же дети есть внутри? Я не знаю, я даже не разбиралась Я даже, не разбиралась. Ли, я даже в руках не держала я даже не знаю, как они Там же есть как Что-то, что, что держит надевает? заряд а, это заряд? А что он делает вообще? Ну, Нагревает. Ну, а... ну, париж, ему... ну, Париж, вот да, да, Париж. А что хорошего в том, 1500 что ты. Пятьсот затягов, а -а -а. и ты его не можешь зарядить больше. Да, да, да. -да. да. Это электронная херня, которая. Ну, сейчас вышли, которые заряжаются. Ох, значит, у них внутри есть аккумулятор, да, который да. тема. А -а -а. Получается, ты ее бросаешь. А я, как понимаю, литий, он очень плохо влияет на почву. Нет, насчет лития тут спорный момент, потому что есть разные аккумуляторы, которые не на литии работают. Вот, возможно, это какой-то из них. Надо просто разобраться. Не будем быть заблуждений, но если это литий, это прям очень опасно. Это нельзя вообще это выкидывать в общем если что. Это как батарейки. Да, как батарейки. Мы же вообще нельзя по закону, даже по эко-коду. Интересная тема. Нужно загуглить. Я думаю, что мы Опять-таки сюда куда-нибудь вставим, что находится в составе одноразок. Потому что, блин... Посмотреть. Вот те, кто продают, наверное, у них надо запретить какие-то документы. Я думаю, что пода у них есть. Единственное, что полезно сделал Мадий Ахметов, это был депутатом. Он говорил про то, что одноразки надо запретить. Больше ничего. Что-то полезное. Ну, в целом этот законопроект давно же уже рассматривают про электронные сигареты, вейпы, одноразки. Одноразки, которые заряжаются, это типа новые айкосы? Нет, одноразки, которые заряжаются, получается, ты не можешь там жижу добавить. Ага. Но у одноразки, у одноразки в чем проблема? Угу. В том, что ты ее куришь, угу. а внутри жидкость есть. И она заканчивается? Ну, зарядка заканчивается. А, да. да. да, да, да. Угу. Типа там тысяч затягов, угу, ты заряжаешь. Угу. Хотите попробовать, Да. Исследование. же прикол, откуда ты знаешь, что хорошо название фруктов на английском? Не знаю. Ну, это же популярная тема. Да, даже не знаю, в четвертом классе ребенок учится, и он такой уж одноразка. Это, это уже как крен, да? Сколько да? проблем мы затронули, пока здесь разговариваем. Да. Я вспомнила да. этот выпуск за Мандас, когда пришел Асхат Ниязов В конце года я не пытались вспомнить, что хорошего да. было в году, и не могли никак вспомнить. И, и мы тоже... такая... Я каждый раз такая, так сейчас повернем разговор более позитивный. Но что-то как-то не выходит. Подкаст на то и подкаст, когда ты одну тему на другую тему перекидываешь. Да, это естественная такая, знаете. Эволюция такая роста эпизода. Эволюция роста эпизода. Наш эпизод эволюционировал. Ну что еще можно сказать? В целом, наверное, нужно быть более осознанными, эко-осознанными. Я не знаю, стоит ли ожидать что-то От правительства И вообще, сколько еще нужно времени Чтобы мы пришли к чему-то Когда поменялась глава Министерства экологии Она же, почему, ну, молодая женщина В сравнении Да, Зульфия Сулейменова Какая-то была, ну, у меня лично Надежда на то, что будет все Ну, будет намного лучше Будут какие-то перемены Потому что, насколько я знаю, она и сама ведет что-то около а ну да образ mm -hmm. жизни Она не ест мясо да, не, ест мясом, я не, не носит меха вот это да. все но когда вышла эта новость от департамента экологии про то что они в Алмате не зарегистрировали никаких, никаких, да, никаких да, да аномальных каких-то вредных частиц что конечно погасло можно, да. Ну, это не прав исследование самой Зульфии, конечно. Ну, да, да ей... это местный орган. Небольшой, она... небольшой пост министра, Да, типа, ну, в ну, в Да, какое-то да. Какое признание, что... Да, правда, мы слышим, мы слышим. С одной стороны, в чем проблема, да, сказать? Да, да ребята, в Алмате плохой воздух. В 2026 году тест перейдет на газ, тогда все станет лучше. Мы ничего не можем, просто ждем. Угу. Хотя бы так, да. Нет, потому бы, что да. Тохаев вроде признавал, да? озвучивал эту он проблему. Он озвучивал, и пробки он озвучивал тоже. Но это было так иронично, когда он озвучил пробки. Когда он просто приехал, все же перекрыли, и были пробки. И потом такая говорит, ну, пробки так негативные. Вы не приезжайте, пожалуйста, Да, я помню этот день, когда он приезжал. Да, этот день помнится. Ну, в целом, говоря про правительство, я вообще сторонник того, что если ты можешь это сделать, начни делать условно, веди блог, говори, да, давай инструменты mm -hmm. людям. А, мы вообще с такой позиции, если ну, реально вот в своем вот движении, в а, фонде, где мы сейчас активно ведем свою работу, мы так говорим, вот что ты можешь сделать? Если у тебя есть на этот ответ, давай начни это делать. Не надо ждать Акимат или Акимат во всем виноват, где Акимат, куда смотрит куда Акимат. Смотрит. Да, но когда мы вообще в целом погружаешься в проблему, проблемы вот, пока слушала uh, последние тезис, я вспомнила, что у нас же есть и новая программа uh, углеродной нейтральности принято до 2060 -го года, uh -huh. а, и по этой программе мы должны прийти к углеродной нейтральности, то есть это ноль выхлопов. То есть все заводы у нас переходят там, на супер пупер там, на экологичные виды топлива, что мы там, условно получаем теплоэлектроэнергии самых экологичных видов, это будет в 2060 году, у меня был вопрос, почему 2060? И мне было так страшно, а мы доживем до, этой, до этих 2060. Мне сразу вспомнился плакат на прошлогоднем митинге, там было написано, что я не доживу до Казахстана 2050 mm. с вот такой вот экологией. Ну и правда О, да. Насколько это вообще реально, стать углеродно-нейтральными Ну даже до 2060 Я честно признаюсь, я программу полностью не прочитала Ну там описаны раз разные те Тезисы, инструменты Ну блин Когда вспоминаешь вот все наши программы же Рухани Жангару mm -hmm. 2030 mm -hmm. Вот эти программы 2050 И у меня честно нету надежды мы сегодня только вот в записи подкаста утром обсуждали, и у нас просили вообще какова ваша миссия как эко экологическое движение. Вот вы в городе Умади, что-то что вы сделали за пять лет, какого у вас был импакт? И мы делимся статистикой, и когда она нас спрашивают, в чем твоя миссия? Ты же активист? Я говорю, слушай, я, я вообще желаю, чтобы Наша работа была не нужна, чтобы мы mm -hmm. были не нужны, чтобы вот такие вот подкасты были не нужны, mm -hmm. чтобы мы не говорили, блин, проблему воздуха, и многие люди даже не интересуются этой проблемой, а мы сейчас затронули только одну проблему, а их очень много, мы сейчас не говорим ни про животных, ни mm -hmm. про растения, ни про водный мир, да, если погружаться и снимать вот эти вот слои, их же очень много. И я вот просила, говорю, блин, я давно хочу научиться играть на гитаре, а у меня нет времени, вот поверьте, у меня нет времени. И я так Охот хочу этому научиться, да, или заняться своим хобби. И говорю, блин, надеюсь, мы доживем до этого момента, когда не нужны будут наши уборки, посадка деревьев, что мы не будем давать какие-то лайфхаки, трубить, писать в министерство, дергать акимат, жаловаться в департамент экологии. Я очень надеюсь, что мы доживем до этого момента. Ну, врать не буду. <laughs> я не надеюсь так. <laughs> Но было бы круто. Вообще-то, хотела я такой на, -на, -на позитивную ночь закончить. Mm -hmm. Ну, надеемся, mm -hmm. мы доживем. Mm -hmm. <laughs> мы все умрем, да? <laughs> Нет, реально, все сводится к тому, что мы умрем. Мы, мы, мы когда читаем лекции, уроки для школьников, и они начинают, вот, это экологично, это не экологично. И один такой парень, мальчики в мачке, помню, Мы все умрем. <laughs> И потом мы уже начинаем объяснять, что все-таки, да, наша Земля, вообще в целом наша планета, она и без нас проживет. Поверьте, сколько да, она да, переживает, да. да? Она и всех нас переработает. Да, человек, да. когда про экологию говорит, он по сути о себе переживает. Да, Нет. экология, в первую очередь о себе согласен, да, да про классно сказали. Поэтому как-то так, ребят, надо быть просто активными. Хотя бы признать, что есть такая проблема. Признать себе, себе, да, сказать, что какой бы у тебя уровень социального положения не был, признаться себе лично и максимально делать то, что ты можешь. Если есть петиция, поддержать петицию. Если есть, там, не знаю, пост да, какой-то полезный, попротив максимально расширить. Лезть в политику, говорить, что у тебя есть права. Мы как-то, помню, разбирались, и был такой момент, что с, какого... а, с гражданского кодекса пытались mm -hmm. убрать эту, там был такой маленький тезис, что каждый гражданин Казахстана имеет право на чистую благоприятную окружающую среду. Это, этот тезис хотели убрать. И когда Вадим Ни, вот известный тоже юрист там, по эко и он когда начал говорить про эту проблему, мы такие, почему? И mm -hmm. начали писать, отправлять письма от фонда, от, от, от, ну, все как мог. И вот так и эти права оставили. И представьте, mm -hmm. никто бы даже не узнал, что мы даже, согласно там, условно, нашему главному документу государства, что у нас даже просто там, пытались убрать вот такое вот наше право на чисто окружающую среду, А мы на это право каждый раз ссылаемся, mm -hmm. когда там, условно, те же самые петиции какие-то документы отправляем. Поэтому, ребят, важно лезть в политику. Политика э, – это не, тот, не то, что что-то где-то рядом, в соседних странах. Или это -то, то, что составляет соседи. нашу жизнь. Да. Ну что, я думаю, на этой прекрасной позитивной, позитивной. <laughs> <старались>, <laughs> позитивной ноте да, мы можем закончить. Ссылки на все петиции, на все документы, о которых мы упоминали, mm -hmm. мы оставим в описании к этому ролику. Вот, да, будьте экоосознанными, осознанными просто, не бойтесь выражать свою гражданскую позицию, будьте гражданскими активистами, и дай бог, мы все доживем. Спасибо всем за просмотр.